Другими словами, Илон Маск теперь контролирует самый значительный объем секретной информации, когда-либо находившийся в частных руках. Так что, как и многие люди, мы всегда говорили, что Твиттер – это социальная сеть. Тогда почему все эти агенты разведки работали на Твиттер? Их очень много. Может ли быть так, что Твиттер на самом деле был инструментом пропаганды и операций по сбору разведанных для разных правительств? Вполне возможно. Подробнее об этом далее. Предположим, вы пытались укомплектовать персонал сайта в социальных сетях. Кого бы вы наняли? Очевидно, что поскольку это технологический бизнес, вы бы наняли технических специалистов, программистов, инженеров-программистов, чтобы поддерживать работу заведения. Тогда вы наняли бы административный персонал, потому что вам это было необходимо, несколько юристов, поставщика провизии, одного-двух специалистов, может быть декоратора интерьера. Если вы хотели, чтобы штаб-квартира выглядела хорошо. Но сколько шпионов вы бы наняли? Скорее всего, ни одного. Шпионы не имеют никакого отношения к миссии компании, занимающейся социальными сетями. Они были бы не нужны, и вы бы тоже не стали нанимать оперных певцов. И все же по какой-то причине Твиттеру казалось, что ему нужно ужасно много шпионов. Верхние чины Твиттера, как мы теперь знаем, были абсолютно загружены людьми, которые когда-то работали на разведку в правительственных учреждениях. По меньшей мере 15 из этих людей и, возможно, многие другие. Большинство из них были наняты после избрания Дональда Трампа. так, чем эти люди занимались весь день и что предположительно представляла собой компания в социальных сетях? Вот в чем вопрос, не так ли? Мы знаем, что Джеймс Бейкер, выходец из ФБР, был обвинен в тайне цензуре компрометирующих внутренних файлов до того, как Илон Маск смог обнародовать их. Бейкер был уволен за это. Так что это кое-что из того, что Джеймс Бейкер делал в Твиттер. А как насчет Чарльза Смита из отдела доверия и безопасности Твиттер? Смит присоединился к Твиттер после работы в киберкомандовании США. Или как насчет Джеффа Чудака, бывшего директора военно-морской контрразведки? Чем он занимался? Или Кевина, или Дуга Ханта, или Марка Яшевского, или Дугласа Тернера, Карена Олш, Рассела Хондора, Винсента Лукры. Все эти люди когда-то тоже работали на ФБР. Их коллега Джефф Карлтон пришел из ЦРУ. Патрик Конлин когда-то работал в АНП и так далее. И не только американские офицеры разведки нашли приют в Твиттер. Компания наняла иностранных шпионов. В январе Питер Затко был уволен с поста главы службы безопасности Twitter. По сообщениям, Затко потерял работу из-за того, что жаловался на уровень контроля, который иностранные спецслужбы имели практически над всеми операциями Twitter. По словам Затко, в штате Твиттер были сотрудники из других правительств, включая Китай и Индию, и у них был доступ к личным данным пользователей. И это только те детали, о которых мы знаем. Недавно Элона Маска спросили, сколько бывших агентов ФБР в настоящее время работает в Twitter, но он не сказал все это довольно странно. Может ли быть так, что в то время как остальные из нас представляли, что Твиттер это сайт социальных сетей, место где можно высказаться о политике, спорте и кардашьянах. Может ли быть так, что Твиттер на самом деле возможно в первую очередь инструмент пропаганды и сбора разведанных для различных разведывательных агентств. Да, это возможно. И вы можете понять, почему различные правительства хотели бы получить доступ к информации, которой располагал Твиттер. Имейте в виду, что функция обмена прямыми сообщениями Твиттер в течение многих лет функционировала как своего рода частное текстовое приложение для некоторых самых выдающихся людей в мире. Поэтому, если вы хотите знать, что на самом деле думали высокопоставленные правительственные чиновники, или если вы хотите знать, что хорошо информированные источники сообщали журналистам неофициально, вам следует ознакомиться с этими сообщениями. Руководители Твиттер когда-нибудь делились этими демс, этими личными сообщениями, с кем-либо за пределами компании без ордера, мы сильно подозреваем, что они это сделали. Доказательства, конечно же, находятся на серверах Twitter вместе со многим другим. Подумайте об этом. Если Twitter функционировал как подразделение правительственных разведывательных агентств, а это явно так и было, то его внутренние документы будут содержать информацию о самых разных вещах. Не только о том, чтобы заставить замолчать Дональда Трампа, не только о шутовской лжи Тони Фаучи о прививке от ковида, о событиях, формирующих большую историю. Например, о саботаже Северного потока-2, о предполагаемых атаках ядовитым газом в Сирии, о них обоих, о тюремном заключении Джулиана Ассанджа. Почему он там? Кража компрометирующих электронных писем из DNC, Что это была за история? Мотив российского вторжения в Украину и многое-многое другое. До сих пор мы видели не так уж много из этого. И вы должны удивляться, почему мы этого не видели. Давайте надеяться, что мы это сделаем.